Всем привет, дорогие подписчики! Ну а что я вам сегодня покажу? Как вы думаете, что вообще вы видите на своей экране? Да, это необычное НЛО, которое заметил МКС. Но еще странно то, что вы не знаете про них ничего. Говорят, НЛО вторглась на нашу планету. Эти кадры были сделаны... Неделю назад никто ничего не слышал. А теперь самое интересное. Посмотрите внимательно, из вас никто это не видел. Эти необычные НЛО были замечены в Бразилии, в США и в Канаде. Их расположение никто не мог заметить по одной маленькой схеме. Они пришли именно тогда, когда облака как раз над этими местами были густыми. Вы видите, какая необычная облачность. Но это еще не все. Множество тайн, которые скрывают в этих местах, начинают проявляться реальностью. Никто не думал, что НЛО может не просто появляться, но и захватывать. Есть множество тайн, что вы про них не знаете. Тогда же на МКС было замечено странные и необычные движения. Еще странные были, когда на НЛО, можно сказать, было замечено необычные движения. Яркие огни сопровождали НЛО. Скорее всего это дроны. По многим причинам их и видно. Но суть в том, что космос становится небезопасным. А нам некуда деваться по многим причинам, что мы с вами на земле. Летать мы не можем. А куда? Правильно, никуда. Но это еще не все. МКС засняло множество движений не так давно. Если вы увидите эти кадры, то я вам говорю, что это нечто. Что на самом деле снимала камера на МКС, смотрите сами. Необычные видео, которые вы сейчас видите, были сделаны на МКС. Прямая трансляция. Необычная НЛО появилась рядом с астронавтом из НАСА. Что за НЛО и как оно могло появиться, никто объяснить не смог. И очень странно то, что астронавты что-то делали и рядом что-то появилось. Вообще считать, что это друго, другое измерение появляется. Но объяснить также никто не может. По многим интересным тайнам. Я честно не мог понять, дорогие зрители, что за тайна это было. Может, скорее всего. Эти необычные НЛО невидимы для нас, и они появляются откуда ни возьмись. Посмотрите, яркий свет, и астронавт просто-напросто в шоке, не знает, что происходит. И рядом с ним появляется вот такой необычный формат НЛО. Я честно подумал, что это скорее фильм, чем какой-то необычный страх. И астронавт пытался что-то с рукой сделать, посмотрите. Или он температуру хотел почувствовать, или еще что-то. Вообще не объяснить этим необычным фактором. Да и МКС тогда была шокированы, кто находился внутри. А НАСА заявила, что ничего не было. Это просто был дефект с антенной. То есть вы хотите сказать, эта антенна появилась? Я, честно, не мог поверить, пока это не увидел. Конечно, на МКС установлены есть множество те камеры, которые повернуты для того, чтобы не трансляцию вести, а просто следить за всей, можно сказать, МКС поверхности. И в этой ситуации вы видите сами, что произошло. Но что дальше происходило, дорогие друзья? Вы знаете? Нет. Неделю назад после этого видео случилось еще что-то страшное. Этот астронавт случайно оторвался и полетел в открытый космос, но рядом с ним появился неопознанный летающий объект. Удивительное, вам не кажется? И как вы думаете, спас он астронавта или нет? Пишите в комментарии. Если да, то это хорошо. А я потом отвечу на комментарии. Что на самом деле случилось с этим с астронавтом? Удивительно, но он занимался своей необычной работой, Вы, выделывал какую-то необычную структуру железа, которая отвечала за, можно сказать, импульс. Того, что случилось с ним, просто были шокированы все астронавты, которые видели. Он просто-напросто своей необычной, можно сказать, штукой решил что-то изменить в сооружении МКС. И резкая вспышка, которая случилась, вот прям, я даже не знаю, как объяснить, такая яркая, что как будто перемкнул. И резко он отрывается. Но что происходит дальше? А дальше появляется МК... на МКС НЛО, которая не такого большого типа, но подлетела к этому астронавту. Вообще много тайны идет на МКС и говорят, что НЛО нападали на МКС, кто-то говорит, даже сталкивались, а другие вообще говорят, что это вообще фейк. Но то, что вы видите, дорогие друзья, НЛО прям в упор подлетело к этому бедному астронавту. Да, удивительно, но НАСА также заявляла, что это была проверочная отстыковка. От МКС. Для чего я не знаю. Но я знаю, что на астронавтах должны установлены специальные газовые баллоны, чтобы они могли перемещаться хотя бы в космосе. Но вот такие необычные дела. А как вы думаете, что это правильно? МКС хотел, можно сказать, сомкнуться с союзом. Но что происходит? Вы видите сами. Удивительные необычные кадры, которые НЛО не дала Союзу, можно сказать, стаковаться с МКС. Но страшные кадры, которые вы видите сейчас, они поразили многих людей. Но что про... Да, эти два оранжевых цвета не дают Союзу этому МКС. Но что на самом деле они вытворяли с этим необычным Союзом? Мне кажется, они издевались. Но суть в том, что... Все это обман зрения. Вообще, все обман зрения. Мы живем в обман зрения. Думайте сами, дорогие друзья, что происходит на нашей планете. И кто в это причастен. Я не знаю, дорогие друзья, как начать и закончить. Но я знаю, что скоро произойдет. Ставьте лайк, подписывайтесь и удивляйтесь, что происходит.